Привет всем уважаемые друзья, рад видеть вас на моем канале. Анфиса Вестенгаузен сыграла одну из главных ролей, ей досталось играть само ищадие Ада Агнесу. Это. С виду милое Чего и наивное создание делишь? творило зло, но делала она это не ты сама, а подталкивала других день. людей, пользуясь их слабостью. На момент съемок юной ты актрисе кто? было 13 лет и это была ее страдать. не первая роль. Она часто снималась в эпизодических но ролях ребенком, а крупная роль досталась ей в фильме «Компенсация» 2010 года, где она сыграла дочку главного героя Нади. После был фильм из трех частей «Сказка есть». А в 2012 году вышел сериал «Закрытая школа», где она играла девочку вундеркинда Лилию. 2013 год принес ей множество проектов, это «Метро. Тайна снежной королевы. Частная пионерская». Еще одна значимая роль в сериале «Остров» где она сыграла Надю, которая изменила дату рождения, чтобы участвовать в реалити-шоу «Комедия о выживании на острове». Анфиса сейчас. Сейчас актрисе 20 лет. У нее множество увлечений и хобби, пение, танцы, катание на роликах и горных лыжах, плавание. Все это она старается успевать в свободное от съемок время. Благодаря своему отцу, а он у нее тренер по верховой езде. Она с трех лет увлекается конным спортом и считает, что это обязательно пригодится в дальнейшей актерской игре она любит путешествовать, а морю и солнцу предпочитает страны с холодным климатом. Любит животных дома, у нее живут пес, крыса и хомяк. Выросла девушка настоящей красавицы и ее часто сравнивают с голливудской звездой Селеной Гомос. Сходство и правда есть, две девчонки-зажигалки, похожи и внешние по характеру. Анфиса на данный момент ни с кем не встречается, ее сердце свободно. Были слухи, что она влюблена в партнера по съемкам «Остров Дениса Косякова» но он точно воспринимает ее как друга. Разница в возрасте у него есть семья. Анфиса продолжает обучаться актерскому мастерству и участвовать в проектах. Спасибо за внимание. Видео будут выходить каждые два дня. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео.